Всем привет, народ. В общем, тут такой прикол. Я шарился по интернету и в общем нашел один очень прикольный сайт. Называется Storymaze, и я вам потом его скину ссылочку и покажу. В общем, что там есть? Тут в чем прикол этого сайта? Есть разнообразные истории, в которых ты сам выбираешь действия персонажа. Почему он мне реально понравился? Потому что, блин, я когда разные истории читал, допустим, вот Кинга. Даже это не история, это книга, допустим, Сиан Кинг, Сияние, я читал. Я не понимал, почему герои так действуют, как они действуют, придурки. И в этом сайте есть разнообразные истории, которые могут, как бы сказать, не могут. А ты сам выбираешь действие, которое будет делать определенный персонаж. Я хочу, вот вообще выбрал рандомную историю, давайте попробуем. Тут есть кнопочка «Начать» так называется история карантин приходит тебе смс сообщение от неизвестного номера Так, привет я Кристи, мне нужна твоя помощь привет Кристи, у меня вроде нет знакомой по имени Кристи наверное ты ошиблась извини я набрал твой номер наугад никто из знакомых не ответил на мои смс мне нужно кое с кем поговорить ясно чем я могу тебе помочь я сейчас в новом Орлеане приехала на похороны тети Блин. Ну, и соболезнования. Спасибо. Дело не в этом. Тут в городе происходит странное событие. По радио сообщили, в городе вспышка какого-то вируса. Вчера по ТВ сообщили, в городе вводят карантин. Просили не выходить на улицу. Сегодня ТВ уже не работает. По мобильной связи приходят только смс. -ки. Я не знаю, что мне делать. Так, тут есть э, Кристия. ты сейчас где находишься? Или Кристи, а тебе сколько лет? Давайте спросим, где она сейчас находится. Я становилась в доме покойной тетушки. На первом этаже живет семья Родригенцев. Родригерсов. Они арендуют первый этаж. Я поселилась на втором этаже. На улице какой-то шум. Извини, я отойду на минутку. Связь оборвалась. Привет, ты здесь? Да, я здесь. Что там было за шум? На улице приехала два десятка военных грузовиков. Кажется, я видела там солдат национальной гвардии. Неужели так все серьезно? Эм, я думаю, чтобы она не паниковала, нужно ответить, потому что она как бы эта девочка. <клышка> <клышка> Правда? Слава богу. Хорошо, что я случайно попал на твой телефон. Теперь мне есть с кем поговорить и посоветоваться. Спасибо, что ты меня успокоил. Извини, ко мне стучат дверь. Связь перервана. Блин. Привет, это Кристи, ты на связи? Да, я здесь. Кто к тебе приходил? <coughs> это Лиза, жена мистера Родригеса. Ее муж звонил с работы. Он сказал, собирать детей вещи. Они хотят уехать из города. Лиза дала мне 600 долларов. Они должны были... А, они должны были быть... <coughs> они должны были моей тете за аренду квартиры. Может мне с ней поехать? Я думаю, если там карантин, то по-любому город отцепили и вряд ли кого-то выпустят Да, никого не выпустят? Почему? У нас свободная страна, они не имеют права Ладно, если ты так уверен, я останусь в доме, пойду покормлю кошек и хоть тетушки осталось мне в наследство целых пять штук, потом приму душ, пока Так, связь обрывается, я надеюсь, я не делаю что-то неправильное ты представляешь в городе городские власти отключили воду мерцавцы я даже не могу помыться это возмутительно тебя срочно нужно запасаться водой где же я ее возьму я же говорю из крана вода больше не течет я даже не могу почистить зубы О, боже, а боже чем сводить в туалете но в туалетном бачка в туалетном бачке должна быть вода по любому как то на самом деле стремно на первый этаж ходить я думаю, лучше из на бачка вычебать воду. Ты шутишь? Неужели у тебя нет ни капли сочувствия? Я думала, ты... Ладно, извини, я все на нервах. Но ты хорош с своими дурацкими шутками про унитаз. Ах. Да, ее можно прокипятить и пить. Ну... Но... Вот. Нажал. Так. так ты не шутишь? Как подумаешь, что воду из... Воду из бачка мне придется пить. Фу, от одной мысли мне тошно. Ну ладно, пойду на кухню искать пустые бутылки. связь разорван. Ты здесь? Да. Как дела, Крис? Ты нашла бутылку для воды? Нашла. Отлично. Возьми стакан, черпай воду из бачка и развивай по ее по бутылкам. Ничего не получится? Почему не получится? Даже же лимитарм. В бачке нет воды. Как нет воды? Куда она делась? Пока я искала бутылки, захотела в туалет, сходила и потом нажала... На кнопку слива по привычке. Вот ты тупая баба. Извини. Может у меня есть. Может, у тебя есть какие-то другие идеи, где взять воду? Да, тяжело случай. Давайте так ответим. Да, тяжело случай. Ну ладно, я что-то придумаю. Или Крис, тебе нужно стать серьезнее. Пойми наконец. В городе карантина это надолго. Лучше так, чем оскорблять его. Че ты на меня. Кричишь, и вообще ничего, нечего мною командовать, все, пока. Образить. А, Че, все, я хочу еще. <связь> В общем, <связь> ребят, если вам понравилась эта история, вы напишите мне, потому что реально мне очень такое нравится. Когда ты сам выбираешь действия определенные. Если у вас есть какие-то... Пожеланий, или вы знаете, какие здесь истории очень крутые. Давайте прочитаем их вместе, и давайте попробуем выбрать действия. А с вами был Сережа. <свы> вы все знаете, кто с вами был. Правда, правда. В общем, пишите, звоните. Если можете поскакать, даже позвоните. <свы> все.